Дун, дун, дун, дун. Битва клана уже началась, сколько уже лет прошло. Блин, битва участвовал в соревновании 6 раз. Что получить награды? Ура друзья, что новое нежение дают нам это все классно. Подписка лайк. Всем ресурсом Макс Риск. Битва кланов день сбора. Класс! Блин, класс. Что это за приколы? Вау! Сборка, что съесть? каруля 5. Реально 5 танк этот у нас третий вообще не шикарно но давно да где прикольно гео тоже прикольно <laughs> и might magic, magic. Oh, сердечко сегодня попробую, я никогда не провожу жизни fireball же не знаю вот это мне нравится молния так карты подписчики за что пожалуйста а я понял это равно на карты. Я думаю, я ж не подготовлен, я ничего не взял карты. Но там на выбор карты нужно. Рандом играем. Окей. Что там хоть предупреждаете, мы играем в рандом. Ладно, как хотите. Ищите карты, разбросанные на локации, и получайте юниты. Чего, блин? Что за карта? Алло, подписчики, что за что за приколы? Какие карты искать? Ладно, это классное чувство. Чувствую себя очень сильным. Так, ищи, ищи, бро. Я что-то не понимаю. Где хотите искать? Я не разведчик, но поищу. Подписчики, э, разработчики, а можно мне хоть пример как-то починить, сделать. Где мне их искать? Что А, ищешь? Он тоже ищет. Я тоже.. А, скорее всего тут. Нашел, Я нашел! Тихо, тихо! Офигеть, блин! Что за карты? Да, да, да, да, да, да, да, да. Давай, давай, бро, ищи, ищи. Пацаны, искать, пацаны. Твою ж магнитолу, пожалуйста. Нет. Ах. Я не могу с этой игры. Капец что происходит. Призы по быстрому тут нужно. Не баловаться по быстрому. Я, я же не подготовлен, пожалуйста, услышите меня, эй, воины мои. Так. Класс, класс. А тут еще не было. А это рандомное. Так, чувак, иди работай. Нужно поработать сначала. Жестко, класс подписчики, разработчики, реально круто стало. ну и что то как-то не пугает, что что тут произойдет. Нормально, нормально. Так, меньше давай. Я не знаю кого даже брать. Нормально, нормально, Поищем, поищем. Все это дело мы поищем. Взять. Так, мы война собираем, что прямо завоевать это все дело. Я думаю, что нужно расширяться, но я думаю, война нужно играть. О, отлично, разработчики не подарили сильного игрока. Ну, я не знаю. Ну, спасибо. Так, давай встретим кого-то. Нет, ладно, нормально. Получайте, Ноперсно. Класс, так атакуйте. Нет, нет, нет, нет, куда побежал? Просто разным скировкам. Э, атакуйте, в принципе, сразу же атаковать. Так, пацаны, стройте, вы атакуйте некоторые хай разведывают это все дело и у нас нету значит данным персонажем окей это тоже круто так ты идешь сюда вот круто круто не опасно конечно опас. тут нужна скорость а я скорость кстати прокачался так обратно а, блин. Нужно тут отряд делить. Отряд делить. Вы первый отряд. Вы первый отряд. Вы второе. А, вылетающий. Окей, окей. Слушайте меня. Куда идти? Потом. Здесь. Потом башню. Ну, давай. Нормально. Хорошо. Нинджан. Ты первый, ты второй отряд, ты третий отряд. Там же Война уже война будет пара бога да. еще при Сколько сколько не тут эффектов классная разработка но я к этому даже не, не знал про это не готов к этому ну окей окей внезапно атака внезапные сюрпризы я люблю так давай этих вот сбор можно менять в принципе Внешность. на пошлите так, насчет этого. Да, вы сюда, вот. Вы собираете войска чем? Потом на максимум воевать, да? Как я понимаю. Она бесконечная, как я понимаю, да? Класс. Ну что, пора атаковать подписчики. Друзья. Так, вы там. А -а -а. Вы новый отряд теперь. Фарболом. Давай, давай, убивайся. все. вы. Да, будет весь отряд, собирайте. О, -о, О, классно. Собирать, конечно. Да, еще. Что? Война. да блин, а! -о -о -о! Блин, макс риск Думай головой. Я не знал, что такая скорость у него, быстрая скорость. Возвращайтесь на базу. Окей. Врубайте. Как угодно. Мне все равно. Пожалуйста, хоть как-то. О, опасная игра. Эффект опаснейший. Что мне сказать? Так, окей пожалуйста новый отряд макс риск строй новый отряд новый отряд атакуйте на всех на всех атакуйте, блин, блин. атакуйте на горгулики на блин а тут снова блин пожалуйста ты в новом отряде будешь. блин макс риск проснись сипой. Блин. Одного убиваешь, сразу второй происходит. Ума, ума. Ума. Ниндзя. Ага. Миндзя. иди ищи это все дело. Так, пожалуйста, что там происходит? Рассказывайте им подписчики. Нет. нет, нет. Так, пожалуйста. Все сюда вот. Ну, Как-то страшно. Постараюсь. Может, может, я постараюсь. Так Нет, отступайте. Я не думаю, что нужно атаковать. Не, на ну фарбом, конечно, можно. Пойдите сюда. Фарбом сейчас. Атака. Хорошо. Нинджа, пожалуйста. Дай е. Ниндзя сидел. Нет, его вырубили. Как так? Нет. А, работайте. Пожалуйста, хоть как-нибудь. Ну пожалуйста. Так, войска. Аргуля, пожалуйста, хоть ты я не знаю. Не слушайся. Все, пошли. Волк, ты должен идти. Ты быстро. Все с тебя будут идти нормально. Окей. Дальше вы атакуете. Я считаю просто. Не хватает ресов. Ресов не хватает, блин. Рейсов. Ладно. Ресурсы, пожалуйста. Рубаем. Да. Давайте сходим базу. Ой, вроде бы здесь. 201. Первый раз вижу, что красный игрок так, Волк, пожалуйста, и сидим Вроде бы все классно Я просто ровно решил кинуть по привычке И вроде получается мне тут все делать так, Давай, любайте Мощность, по-моему Быстро не может уже освоить Хорошо, давай а ну что теперь геймплей показываем и как убедить в триллион. да таким можно назвать трион в принципе так вы просто уничтожаете уничтожаете базу и все будет нормально нормально какой, да. какой умный слушатель Hmm. Да, тоже. Я ничего не понимаю. Я просто рандомно сделаю. И первое место. Вау, спасибо, спасибо за это. Я хочу узнать, как это работает. Как я это сделал, как они. какая их не первая реакция. Посмотрим. Они тоже так не понимают. Я только. карты, разблокируйте его логический логически локации, получайте О, он уже понял. Он первый, кстати, понял. Он проиграл еще первым. Ну да, еще напал. Почему? Потому что, скорее всего, я просто толпой врубать. Никак. Ну Никак ну, я не понимаю. Как я это делаю? Это чипсы, наверное, А, я вообще тут нарал. Чем я занимался всем это а, псы, вот, без звука мне было, мне просто псы дом. А, врага порвается. Так, это враг, зайки. Смотрите, как круто. Хм. Это я потихоньку собираю, потом у меня врубат, потом я беру тактику, обычно тактику, летчиков и все. ну, этих вот, шаров и все. Давайте еще одну катку, все таки я... давайте расскажу гайд, я не знаю, лётчиков, просто, Сначала собирайте э, этих всех, которые у нас разработчики дали, персонажей. Время битвы 3 минуты, вы прикалываетесь? Да ладно, я вам не верю. 3 минуты. Что я все время это записывал? Информация сбора. Ну давайте посмотрим, Значит, ну, знаете, собирайте все персонажи, потому что захватывают еще больше персонажей, тем самым вы берете заводы, потом уже тактику думаете по-быстрому. О, лидер! лидер он. он получает 8 карту карточку на стрим. ты играл. А, даже показывается рандомно. Время до завершения день день. Битва кланов 13 часов. Ага. А мне, кстати, одна звездочка. Значит, что я один раз победил? Это три, -три раза ты про проиграл или ничью сыграл? То есть тут вообще а это клас или ч это что, галочку? что не понимаю ну что ого еще раз Фух. а, как, а как, как они проиграли мне интересно просто а статистика нет так ну понятно потому что не меньше кубков если кода врага меньше кубка то соответственно проиграет ага та карта повторяю нашу тактику Раз, два, один с нами идет. Чтоб прям по-быстрому это все делать. Делать. Все. Нет, нет, Нормально. Но если, конечно, будут цы, то вы их замените. Так Майя. Пойди, поищи, я не знаю, почему не раздают. Может быть там какое-то время должно быть. Ну что, псы? О, спасибо! Кончит так живет. Зачем псы, если кончик? Собираюсь вниз. Класс. Так, один на рабочий. Можешь идти рабочий, пожалуйста. Карточки у меня почему-то нет? Тут еще главное, чтобы быстро мы собрали, так скажем, этих персонажей. Ну да, я уже рассказал на... Да. Нормально. И смотрите за карту. Тоже очень важно. Вызывайте, конечно, больше, больше. Больше. В принципе, идите к этой базе тоже. Чтобы не поняли, что вот это конечно желательно разделиться сейчас дадим эти точки теперь разделяемся 1 Раз отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд все так вы уйдете сюда вот а, разделяться 1 Раз отряд 3 отряд 4 отряд вы, дети, сюда вот. А это айдет. Так, разделяемся по быстро Макс Лис. Думай головой. Побыстро, К. Уже там. Он вырубил. Блин, твой дюж магнитовый. Я только хотел начать игру, бро. Оборона. Вил, вил, вил, вил. Сбор точки меня Блин, дело плохо, тердеп. Можно, конечно, тут лучше построить. Надо не нужно было построить. Почему так? Потому что такое. Все, в принципе, идите и ищите. Так, а второй отряд, ха, ищите здесь. Опасно ты так делаешь Макс. Виск, ну, пожалуйста, что-то Окей, новая ну, тактика. Э, Дракоша. Ладно, видите. Вроде класс первый раз такого вижу, братала. Так, первый отряд справился. справился. Идите сюда вот. Кстати, нужна помощь к первому отряду. Первый отряд. Второй отряд. Ладно, первый отряд здесь, второй отряд здесь. Давайте. Сама запускать, а не надо. будет третий отряд, <смех> отряд пехотов так скажем, так, давайте потом гуляйте, куда угодно собирайте все отряды вот, вы нахуй. Да, желательно, кстати, захватить кое-что, наверное. Паста, а потом отрастать. Максим 202. Макс Ладно. Класс, 210. Пусть говорят, что хватит. Пока ресурсы в принципе собирайте возможно враги уже сражаются могу знаю, что, мне показали, что, мне что -то за замочек странно что за замочек нет нет нет почему скажите я не знаю что это способны. Ой-ой. Пусть это будет нам переплють. А еще как? Ладно, ну, не базу построив. Проирван. Ладно, точка сбора. Ладно. Башня. Давай. Пойдем не хочу поиграть да, ну давайте врагу сюда пойти в принципе боите а в чем дело а что нас пишет что не хватает что чего на них хватает? Нормально. Минералов? Неужели? Она а, ага. уже не знает, что вратала, да? Так, вот, насчет этого. Нужно собирать из сильных войск. Вот что я скажу. Собираем, Макс, риск, все войска и самые сильные. У -у -у. Спасибо вам. Как вам? Очень классно. Вас собирают все ресурсы трать, как... и трать в ванну. Ну, как-то. Интересно, так. Ну, тут... Чуваки, может, все поделить. Ааа, эти войны, да, а здесь? Добавлюсь быстрее. А, спасибо. Да, ну что, он столько уже войсиков проатаковать, в принципе. То волнуйся, то не волнуйся в этой игре, да? Еще думаешь тактикой, сразу хотя вот такой от нас а? что способность такая летать разработчики что это было такое напишите в этом катаре Ладно, пока что эту базу строить чтобы потом летать 50 минут на ролик, потому что это просто нереально передать кусочком роликов. Лучше всего ладно. Так, вроде бы тут враг. Будет. Кто за змей? Вот не понимаю. Федерно. Ага. А ты, ничего тут не делал. Ага. Ну, все, по порубь, порубь, порубь. а да ада с ним потом побыстром все. вот кто это, а что. а ты мне же забирай ты у тебя будет одно, один квест а, забирай все рес а, еще больше Да, знай. Вот. Проктама. Вот. После этого идем сюда. Ох. Что там было? Сразу врубили нас. Ц... Галина отличная враг да база наша новая -а -а. вот -во -во. будет куча ресурсов потому что мы его захватываем а знаете а что если я так буду бесконечно стирать он гостоп хранила раз собери эту вся красавую и учиться а -а -а. а базу построим чтобы потом следить за врагом куда он пойдет еще Будем по отряду ходить, чтобы было опасно. Люди не нету. А с кабачной у нас Помните, Больше будет. Забраться. Забраться. Кому нужно цель? Кого можно цель? Да. Например, тебя. Ага. Здесь, ну да. Так, давайте хоть маленький. Он хочет что-то Меня отъедет такой. А он будет с нами, сам Он будет разведчиком. О, зайдет, классно. Придум, ага. Давайте, так, спасибо за их то А реально, так собирать персонажи по одному, по одному. И так ты выбираешь. А вроде бы уже все выиграли. Он что сражаться, я буду собирать их одним разведчиком. Тоже так, дети, друзья, одна разведчика и один хай такой, Так скажем. Клево так. То чувство, что у меня, да, реально ничего тут ничего не может быть. Тогда идем сюда. Вот. Прячемся. На а что это значит? О, я где-то еще построил. А где? Кстати, у меня по себе за карты. Это что прям уже наконец-таки быть? и набрать кубки, и показать, что мы номер один. Ну да, мы первое место в мире кэш of the не займем я так думаю. Но хоть какое-то стоп-100 -стоп займем, стоп игроков. Для того, чтобы занять, нужно иметь эти карты. Ну, хоть три дали нам, да? слушайте. Это реально, три штуки, нормально. Опыт дали, тоже понадобится, чтоб прям база была мощная, а то сразу вырубают сильнейшие базы. Нет справедливости. И вот дают нам этот шанс о, я поднялся так, ну еще дайте выхнуть Ох, две значки и у нас еще последняя битва. Это значит что значит? А почему кого-то карта больше? А я, не... я не понимаю. То есть галки значит, что ты три игры сыграла? Чем больше, тем лучше. Почему а у него 0? блин. Даже не знаю. А ну, давай попробуем еще раз. Эх, давай тогда удачи нам, что ли? Первая тактика, повторяйте за мной. Казарм стройте, да, казарм стройте. Вот так, как я сейчас. В принципе, пора уже строить казарм. Чтобы быстрому там соблюдать. И так вот. Ищите карты разбросаны по локациям. Побеждая, кто возьмет кучу карт, как так, потом точка сбора меня сразу же здесь, потому что там карта вообще не спавнится. Если вы хотите мат. Ну, псы берите. Кстати, везет по псам. Стой, бро, чё ты в максере сделаешь? Нормально. Ну, базу строить, Ну что? Отряд мой. Уже все, раздача есть. Пошли. Те. Дайте мне другие персонажи. Хорошо. А, вот что нам можно даже ипсил взять почему-то пошли потом отступать блин нас напали нет я пошутил подойдем я хочу призвать сильно вам как-то поменял на базу Ладно, разведчики. Не знаю, убрать. Варвара. Говорят, что он слабый. Зачем? Так, ну пошлите, где-то кто Так, новый-новый отряд. Иди. Снимать на полях. Ага. Тацкая башня. Больше, больше ресурсов. Шахудох это чтобы уничтожать, уничтожать армию, которые они собрали. каким мы во класс. Так враги знаете что они все да, ладно. У нас нам везет. Я очень благодарен за чувство нужно разделяться псы сюда идем разделяемся убью то сорянчик я не могу вам помочь ладно все кто хотел сюда вот возвращайтесь псы пожалуйста закончите дело блин он тоже разделяется он узнал мой тактику блин а, -а, а хорошо не надо блин да так что ж такое тогда стал не надо базу строить давайте все сюда идем как там И вон он. Морская башня. Прыжок. Два квера. Убить сильнейших. Убить еще сильнейших. Чувак, может можно на меня платье? Честно, ты зря так сделал. Наверное. Кто выиграл, я? я слева, его Такое, вы что, даже не можете воздушно убить? Блин. <свёк> да твою ж махни я уступю тебе место, отстань. Я тебя уступил место, все, на базу. врата ада призвать чтобы что его там я ему уступил он такой у ну, меня вроде что ты об этом не знаю логики пожалуйста а. не ну мы не должны сидеть ну, ладно можно хоть как-то идти и хоть экономику развивать кстати сам быстрые существа так вот давайте здесь разделяемся пожалуйста базы не захватывает. Можно ничего заниматься. Вот чем то занимается Я но... призываю что было больше войти, все-таки нам нужно количество. Как я понимаю. И что самое главное, месте ходить нужно. Так. так. Ладно. Так. не видим. Ну хай, в принципе, и атакует. Ну, я такой. Я придумал, нужно сбрать басскам. Как насчет этой базы? Ничего не Чем они там мучаются, кстати, мы даже не пересматривали. Или я лучше не знаю, что выигрывать. Ага. Не, да, очень не знаю. Что-то, где мы О. Наши вороны классные. Так, вот тут говорят, что не знаю, чему за ними. Призвать. Захватил три точки. Пора и атаковать. Я думаю, хватит уже сидеть. Я про там Чем мне ты занимаешься? Не ну, просто войска терять. Как-то у кого-то было больше, кстати, войска. Ну ладно. О -о, у нас напали. О, нет войска здесь сюда идти сюда идти блин бегом сюда войска у карта на стал оно А, да, а, да. Да, нас там есть еще точка. Так, кто -то в базу. Бою, иди, произошло? Дали нам буфервол, да? Чтоб все разнесли. Да, наверное, не знаю, что... Давайте гантер, что ли, врубать? Я только его вижу. Барголь ещё, видно. Всё. Да, всё манну а ну ковай себя собирайте ладно подожду сюда давайте на и так друзья наши теперь цель атаковать у нас слишком как-то прибором с принципе атакуйте и собирайте манну кстати ага, попался это где ага. мы почему нет мы отступаем, потом обратно войдем. пожалуйста, нам нужны ресурсы давайте, нас слишком, знаете что переборно. У нас слишком ну, переборные войска а я так думаю, что у нас слишком будет мало войск. Ага, значит. А, ресурсы закончились. А у меня как там? А, они тоже закончили. Вроде кусали. Я уже ничего не делал. Ну, а ага, салкуазар, слушайте. Да, может и типа того, новый контент убиваемся, разрушаем. Разрушение, а? контент, давай выпускаем. все врубаем. Ой, взрывается пора. Ну ладно, в принципе, я не против. Так, тут у нас еще один был секретный. Ну, ладно, в принципе. Так, вы не знаете последний? По-моему, он тут пособираем еще войска так и ресурсы да. а, вдруг нам не а враг будет очень сильный надо надо надо надо надо надо надо надо надо нужно надо надо надо надо надо надо ремонт нет ремонт куда пошел что ресурс закончились а ну вот так уйдем куда пошел ну, его. на его а, его кого-то увидел? о сука войск слушай ты собираешь войско а ну вот войско прыгай прыгай грубая хоть всех ты что делаешь круговар какой-то а ну и остановить его сныть бандитом ладно в принципе собирайте тоже а, так вот э -э -э, мое мое все мы будем забирать его из канал знать где фраг находится лишь куда ловить Стром, конечно, автомате вас запустил. Вот посмотрим. Ага. А, вот чем занимались То чувство, что у них меньше 2000 кубков, как у меня сейчас. Ладно, ладно. Если они проиграют, то мы заслужим победу. Это значит, что мы поднимемся в Наконец-то я хочу поднять свой ранг, доказать, что мы сильные. А раньше помните не писали о кандариях. Начакали слово контент. Саберно заберешь so участвовать в соревновании соревнованиях не Говорили, что зачем ты записываешь гад, если ты вообще не умеешь играть. Лол, ну лоу, там, не знаю. Не мат он а тоже. Да, есть еще чат чаты там. Так скажем, один день. Что, закрыто? Да ладно. О, ты я прошел А, также еще один прошел Бьяку я Кстати, Бьякуя все ничего. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Наксарис, 16 лет. Как у тебя кубков 2300. А, ну понятно. Три недельный сезон. Уже три недельные. Я что, пропускает друзья? Я понял 8 может быть сегодня ну, Так быстро. Прошлые какие были? Ага. Значит, я пирамид занимаю. Отлично. Лидер проиграл, конечно. У меня есть значки. не что, дальше уже нельзя? Ману битву. Понял? Я говорил вам писать минут на ролике писать. На этом буду писать десять минут, но потом. О, о oh гад, я квест выполнил, класс, ебой! И тут что-то выполнил. Друзья, мы собрали события, которые закончится через 5 дней. Золотой персонаж. Тан, -тан, -тан, -тан, -тан новый, новый, новый, новый, новый. Новый персонаж, друзья. У меня новый. Некромат. Некромаунд. Некромаунт. Покажись. Пока им персонажи 37 из 50. Раньше у меня было минималка 25 персонажей из 50. Это из-за того, что разработчики делают квест. Это очень классно. Да, я тоже хочу сейчас записать ролик по айджу а тут тоже они разработчики молодцы, я знаю, как-то не хочу записать. Ладно, потом запишу, просто пиши в поисках Google или Яндекс, или YouTube, М возраст обезьян, Макс Риск, найди там ролики и поддержи лайкосом, разработчики старались, чем больше ролики записывают, тем больше они будут Майнкрафт, там, Брау Старсом, или может быть... Рандомным, который любят логи смотри, оказывается, бам, игра крутая, они такие, окей, классный играл лайкос скачаю, э, куплю Донат mm -hmm. и все в этом духе. Я обещал как он, что выполнить каблуя. Так, значит, э, Макс Ли, скажи совет, зачем ты берешь это, если ты можешь взять что-то другое? Во-первых, берите это все важно гайд ну, говорит что не да ладно берите magic, magic берите кто хочет хай то слушайте от меня magic берете две штучки это очень важно потому что ну если надо ну, треть будет классно конечно так дальше если бы не считать то и так сойдет но если 2 на 2 ведь будете ран 2 на 2 и вы если 1-1 то качайте персонажи что делать качать персонажи выхода нет нет пути назад да не знаю так нормально помните я в барбаром играл раньше. можно в старых роликах поискать Гаргуль, говорят люди, бери самое классное существо, существо в мире да я согласен что оно самое классное но я сейчас играю 2 2, когда будут играть 1 1 это из-за этой штуки когда будут играть 1 на 1 возьму горгуль это обязательно по мне по моему Блин, у меня кстати без клана. Это знак. Это знак, что проигрыш скоро, скоро будет. Как я помню, у меня есть колода Рыцари. Конечно, советую брать гновых. Но, если у вас не прокачанных новые а прокачаны, по большему, счету другие персонаж. Псик или рыцари. Ну там нужно посчитать еще. О, то качайте до максима и считайте, или просто по логическим подумайте, сколько это будет, или просто равно, как я и там, давай как по математике мы там считаем Так, вот, квест, так квест. Подожди, какой квест? Блин, а я квест не выполняю ежедневные. Если не выполняю ежедневный квест то мне выгонят с YouTube канала, э, забанят канал, я не знаю, что сделать. Я должен вам квест выполнять и доказывать, что возможно выиграть Ну да, проехавший, про... Проигрыши. Соответственно, они будут за это все. Но точно важно, что мы проиграем, а? Строим здесь точку, потом меняем, потом расширяем круговозорный глаз, кругоразорный глаз, круговоротный глаз, классные пушки. Не вот такие. Кстати, бреди пушки заместить. Ну, не знаю, ну можно заместить. Регенерации Или рыцари. А рыцари замес нового. Это будущее, что я буду катить. Когда будут все персонажи не прокачаны. Соответственно, я что-то новое возьму, конечно. Сюда Как там? Нормально. Скоро арман нападет, я чувствую. Мы башню строить будем. Макс риск. Давай быстро настроим башню, потом она разрушится, все будет нормально. Ну для дефа. Вдруг нам пойдет враг. Вот, вдруг. Да, еще произведите ресурсы. По большему счету нужно больше Также дочку захватывать. сейчас будем скоро это делать. А что если враг э, строит базу? У нас есть деф. Можем откровать что-то другое. Нет, возвращайтесь назад. Возвращайтесь назад! А мы пойдем что-то нам строить Итак, нам нужно 300. Я буквально буду тратить 35 маны. 25 маны и 35 минут. О. Не знаю, как это Сказать. Давай. Там? Базу строил. Друзья, тоже самое собирать. Тут ресурс тоже очень важно. Раз, два. Новый. Авариан глазик, бери. Ага. Окей, подписчики, возьмем глазовал, чтобы потом было попроще. Потом регенерация, думаю, что уже нужно. У нас это так семь рыцари, потом регенерация, такая. не охраняет, типа того. Новый отряд, так скажем. Это второй отряд. Так же самое делать. Ну, это, допустим. Это летчики, а у нас запасные. Так, Сова, ну, давай Сова ладочного да. берем теперь эту штуку <смех> как я зовут э, орка наездник орком, до 200 берем потом уже отчета будем потом э, нова а потом уже базу строим я понял. ладно саван обедать угу. производит прячься Этот отряд сюда Там же хоть опасно Так ты будешь атаковать? Я буду атаковать. Ну чтоб ресурсы были, да? Во! рубать нет мы строим новую я только только три точки с окей был 7 8 так это отряд ка такой гно призван наконец-то макс выс привод я же смотрю этим на Я вот давать пока не, с... не, ну, в принципе, то атакуешь Так, а Так, да, скоро это, это трудно вообще вырубать, я знаю. Я хочу донула, если можно. Нет, на базу. Подаемся. Почему, Макс? Потому что мы ресурсы захватили три штучки. А, ну это, конечно, прибор. Ремонт делал, бро. Бро, думай головой, пожалуйста. Я не чего его терять, ну блин. Ты какой там по ресурсам? теперь макс лист тупо атакует потому что это очень важно блин ах кто ж такой ну друзья вы знаете два на того нечестно можно за клан договариваться они договорились явно пошли узнаем Ну, друзья видите они договорились понятно победа их не они доварились нечестно <связывая> проверим давайте не да, Задание заданием когда вы не квестом понять что поделать видите событий даже не помогает сушки смысл играть в эту игру даже не вижу <связывая> даже события не, промог... не помогают не помогать ни -э вы победили я знаю у смотрите я так и знаю я чувствую за моей спиной а, а вы вот договорились намеком договорились говорились ну, не может человек молчать без клана ну я максимум Обидно. Так да, да, черту это все Этот квест событий. Даже не помогает никак. Всем удачи, пока, я дальше сам пойду. В другой серии это все. коря возьму. Всем пока. Квест будет выполнять.